Немножко меня огорчает, когда люди приходят, потом во время прославления прям встают и уходят. я я вчера буквально встречался с, с пастырем... Турецкой церкви. И, вчера церкви. А, и мы разговаривали. И, мы. и он несет служение здесь в Болгарии. И тут, в Болгарии. И он говорит, что совсем недавно мы разошлись с одной деноминацией. А, потому что эта деноминация не приветствует. За когда кто-то играет, прославляет Бога на инструментах. И когда используется электричество. -то все используют электричество. Тогда это не для нас. Не -за нас. Но вы знаете, бачи, знаете ли, вот я сегодня задам, я люблю после время задавать вопросы. Чтобы мы все вместе размышляли. Когда мы прославляем Бога на инструментах, Господь с нами. Господь с нами. Если бы мы прославляли Бога без инструментов, без инструментов, Господь бы оставался бы с нами. с нас. Конечно, бы оставался. Разбился, Есть церкви, которые прославляют только хорал, Има только церкви, на голосах. -то сам с Есть церкви, где прославляет Бога очень громко. Церкви, и Бог с ними. И Господь и <laughs> Есть церкви, где прославляет Бога очень тихо. <laughs> церкви, тихо Господь. И Господь Иисус с ними. И Господь и вот кто нас объединяет? Кое не объединяло. Почему мы христиане иногда ищем, что нас что нас разделить? Что они христиане, типа, никакого тыль как вода не мы разделили. Мы пришли, увидели. Ни дуй дохме, ведяхме. Вы как вечерю принимаете? Как приемать вечерю-то? У вас на стаканчике есть золотая каемка? Может, чашки Тимоти или златную такого угрожи... угрожения? Нет. Нет. Няма. Все, мы встаем и уходим. Значит, ставим и сезаминавым. Ну, такое есть, знаете. И мы такие такого что. Мы ищем чем бы возгордиться. Да Ученики по сей день спорят И друг с другом. Все кто си, больше, по гулям, кто правильно верит, кто по верва. Кто? Только мы спасаемся. Саму и спася, Все остальные идут в ад. Уйти в ну, вот ад. такое мнение. Такого мнения Думаю, когда мы, христиане, наконец вырастем, Когда этот погасни? детский сад закончится? Куда тази когда мы будем смотреть на того, кто нас объединяет? Този, не вот слова Иисуса. На Иисус. Иисус сказал, Иисуса казал, что только, только тогда люди скажут, что вы мои ученики. Хорта, кажут, мои ученицы, когда увидят любовь между вами. Куда увидят любовь, вот она, зрелость. Недавно я слушал одного хорошего проповедника. И он сказал очень отличную мысль. Вот, вот когда приходит полная мера возраста во Христе Иисусе. Но не тогда, когда ты 30 лет веришь в Бога. Не тогда, когда 50 лет веришь в Бога. Зрелость приходит очень быстро. Когда ты знаешь... Иисус Христа. Иисус Лично. Лично. И очень близко. И близко. Вот в этот момент. момент ты зрелый христианин. зрелый христианин. Потому что ты живешь Его откровением. За живешь по откровению И зрелость исходит только от Иисуса. Нет зрелых христиан. Есть дети которые зависимы. От нашего Господа Иисуса Христа. И когда они зависимы напрямую. ты от него. Вот тогда они. Зрелые христиане. А когда через посредников, когда через кого-то, через пастыря, пастыря, через учителя, кто-то уже годами водит за ручку, из водит за рака. это нельзя назвать зрелостью. Это детский сад. Твоя детская вот мы знаем только такого пастора. мы признаем только такого учителя, мы читаем только такую Библию. Читаем саму Библия. И все, больше других не признаем. Не так люди себя ограничивают. Се ну, как в шорах. Кату... <laughs> Пусть вот это прекратится. Я хотел сегодня предложить помолиться. Помолиться за развитие Турецкой Церкви. За проведение конференции. За конференции которая здесь планируется на октябрь месяц. Чтобы она состоялась. Международная конференция Трец Куда будут приглашены турки. А в следующем году. Дай Бог Дай Божий, с Божьей помощью с Божьей помощь, мы будем проводить конференцию в Турции. Проведем вечер в Турции. И мы верим, Вярваме. что мы будем проповедовать мусульманам, проведем на и много мусульман уверуют. И много Почему? За что? <laughs> Потому что мы верим в живого За Бога. Что -то который сегодня тот же, -то същия, который сегодня исцеляет, днес исцеляла, который сегодня освобождает, который сегодня воскрешает вечную жизнь, который живот. сегодня дает жизнь. И эта жизнь с избытком. И это должны видеть все. И это должны видеть все. И, <laughs> да и когда мусульмане видят, вы вот знаете, когда мусульмане приходят к ко Христу, ли, когда, при когда они видят, что Бог и сегодня живой. <laughs> Он и сегодня творит чудеса. И, творит чудеса. и в нем нет ни тени перемен. И в него Тогда они проблем. приходят, и говорят, я тоже хочу верить в такого Бога. Тогда что Который исцелил. болезнь. излечил Который освободил наркомана. Который Которую никто не мог помочь. Не би мог Когда да Бог, Бог воскресил есть. из мертвых. Господь я мертвый. хочу верить в такого Бога. А в Бог. Ты хочешь верить в такого Бога? А в Давайте мы помолимся за пробуждение и, и в, Болгарии. За пробуждение в Болгарии. И вот это вот чудо. И это вот чудо я верю. А с что пробуждение в Турции произойдет также и через Болгарию. Болгария послужит для освобождения Турции. Вот этот божий, божий феномен. Когда одна страна порабощала другую страну. И Бог берет вот эту Казалось бы, порабощенную в прошлом страну. держава. Для того, чтобы освободить поработителя. <laughs> аминь поработителя. не аминь? аминь? Потому что вот такие сильные, они думают, что они вот только могут порабощать. За что-то чем что могут до да. вот Но знаете, духов, духовные. Истинно говорят, Обаче, казват, кто хочет контролировать, -то да контролировать, тот рано или поздно рано или кысно, сам откажется под тотальным контролем. Все укажи под контролем. Кто хочет порабощать да поработ, рано или поздно, порабва, рано или кысно, сам станет рабом. Раб. Но в любом случае рабом греха это точно. Обаче, всеш, э, случай, рабом не... дьявола. Роб на греха и на и дьявола. освободить его сможет. И может <laughs> да саму. только Господь Бог. Господь. Потому что слово Божье говорит, Божие это слово там казва, где дух Господень, че, где дух, там свобода, там и свобода Аллилуйя. Только дух освобождает. Само духа освобождала. От того э, дух освобождает от э, от того, Дух от того. от чего человек не может освободиться. От освободить. Никакая сила не может освободить. Никакая сила не может освободить. Вот что может человека освободить от от порока? Как освободить человек от греха. От греха. Сейчас наркотики становятся такими изощренными. Вот только пластинку взял. Пласт, вот потерю его так в руках. И, и развиваются такие бурные галлюцинации. И, силу, не два раза надо потереть. Да, вот и ты больше да никогда не сможешь освободиться. И, не да и скорее всего очень быстро сойдешь с ума и умрешь. Немного да. брзу, пубыркаш, Если Господь не мешает. А Господь не бырка в Но всякий призвавший имя Господне. Всякий, на Написано спасет Сегодня я приглашаю... И нам хочет послужить сегодня когда не послужит пастор Молодежного Служения молодежку Роман Плеша. Давайте Роман поприветствуем. Плешу. Всем привет. Здравствуйте на всички. Сегодня уже вот несколько раз упомянули по конференции, которая будет. Несвечняк укупать и вспоминал конференция такую я туштима. В октябре месяц я сам не дождусь когда она начнется я сниму дочек, потому что все мое окружение Защото все знакомые всичь, уже в уже большинстве своем побывали собили на как участники как как участницы как служители и как служители и рассказывают такие чудеса рассказывают много чудеса но больше скрывают, чем рассказывают. И прям с нетерпением ждешь. И вот мы были недавно в Турции. Помогали в молодежном лагере. И там сейчас ребята молятся. Как получить визы, как сделать. Так, чтобы приехать сюда в октябре. Там есть с Казахстана, там ребята и, и девочки. Им нет проблем сделать визу сюда. проблем А есть ребята с России, которым сейчас сложно. И вот они сейчас у всячески молятся, чтобы... Бог так изменил ситуацию, чтобы им начали выдавать визы. Чтобы они приехали сюда. И знаете, я уже который раз э, убеждаюсь такой под убеждаю насколько <coughs> библия это уникальная книга уникальна. сколько в ней мудрости, мудрости сколько мудрости знаний ней, знания и не, не так давно прочитал одну <coughs> статью и нет, толково, давно одну статью. она давно была написана просто сейчас наткнулся давно один ученый атеист че <coughs> один захотел э, доказать, что Библия это просто художественная книга. это и художественная литература. И он сказал, что можно выбрать одну историю, если доказать, что она ну нереальна. Оказал, можно нереально. Значит, можно на все на, на все истории Значит, можем, И вот он выбрал историю, когда кит э, проглотил Иона. И избрал историю, когда кит эпугил на Иона. И были собраны несколько ученых, которые поддерживали его, учеников, нашли спонсоры, и вот они на протяжении там, нескольких на месяцев, не месяцей, помню точный срок, потратили там миллионы долларов. Миллионы долларов. Чтобы убедиться, что да на самом билет, деле это возможно. Что действительно кит может че проглотить че человека. Кита может да не человек, и потом его выплюнуть. И да Потому что он привык питаться моллюсками, Потому человек для него слишком да большой. Нищай, и, при него. и вот сколько человек пытались как-то провернуть Библию. Их только ждала неудача. С гипус гипустиговал, не гипустиговал, успех, да. А многие еще уверовали. И ну зину тяжко поверывали, вообще. И, и вот я недавно видел видео буквально неделю две назад. Где две седьмицы видях одно видео? Кит привлол человека с лодкой. Кит по заглу что одна, что лодка со с человек. И через минуту выплевывает его. Если ты на минуту исплю в человека. И, след една и ч, человек жив здоров. Человека и е жив и здрав. Единственное немного испуган. Сам у человека малку стресснот. И читая Библию, понимаешь, насколько в ней есть ответы на все наши случаи жизни. случаи вот они. Есть примеры живые. И понимаешь, насколько жизнь с Богом и интереснее и лучше. И вот под интереснее и лучшее я не имею в виду, что жизнь вообще без проблем. Что нету трудностей. Что, что нет какой то огорчение, печали. Иисус не обещал нам, что уверуете в Меня. Не не убеждал, что, в него, и можете лежать, ничего не делать. Что еда, богатство будет все приходить Чувствимый просто с неба. Нет, Иисус нам говорил, что будут печали у нас в этом Иисус не мире. Казва, в наше живот, Но поверив в Него, обаче, в небе, доверив всю свою жизнь Богу, мы все мы получаем самое главное. Получаем это спасение. спасение это. Получаем вечную жизнь. Получаем и, живот, и вот уже там на небесах там, на небеса -то, нас ждет жизнь без болезней, без, без зла. Без зло. Вот там действительно нас ждет насто... настоящее такое счастье там и радость. На радости, и, счастье. и вот задумываясь об этом, и, читая, перечитывая Библию, читая анализируя свою жизнь, анализируем ставя допустим в пример. в пример я всегда любил большую практику нежели теорию я с уже говорил. Бичих, практика то отколку ту теория и читая библию и читая библия я пытаюсь вот, проанализировать как я могу это применить в своей жизни как можно, да, да, нечто в мой живот и вот вспоминая я ошибки прошлого и вспомним грешки, ту, что я правильного делал сам правил правил, правил я понял, Разбрах. насколько вот взаимосвязаны наши действия, наши действия наша, реакция наша реакция на те или иные вещи, на наши отношения к, к служению, наше восприятие понимание Библии, наше восприятие на наши взаимоотношения с Богом, с Бога, как все это взаимосвязано с тем, что у нас есть сейчас, и вот думая об этом, и то, Бог дал вот слово, Господь слово, на которое я хотел бы с вами поделиться, искал, да такое мотивирующее, ободряющее, Мотивирую, как что? мне кажется, что? и тема моей сегодняшней проповеди, неной. Не да не все уплаквай, не все вы знаете, насколько сильно нытье может разрушить нашу жизнь? Ли, то можно не разрушить Это одно из таких самых, таких мощных оружий, Тварь в руках дьявола. дьявола. Когда у вас что-то не получается? Не виси получава, он такой подходит на ухо притеб, У тебя не получится, казва, Ничего не выйдет. не Не старайся. Не старай. Ты никто. И так далее и такая онататок и ныем мы никак не помогаем трудностям которые у нас есть и не на в библии очень много пишут это много нешта там вот зачастую робот пиши условно насколько вот люди в, в, когда было трудно колку -то -то было трудно, начинали роптать «Вот, Эту, мы уже столько лет в рабстве у египтян, не в рабстве их освобождают. Вот, освобождают. мы хоть и свободны, Эту, но ходим по, свободны, ходим по пустыне». -то. И нет вот, во время нытья, и время нету, человек не замечает каких-то радостных вещей вокруг не него. него. И радоваться и мы можем. Только когда у нас все хорошо. И наряд. А когда у нас плохо, мы начинаем ныть. Бачу, ложь, за до Но все же написано в Библии. Бачу, все Библии это пиши. И я... первое место из Писаний. Мясо Экклезиаст, Экклезиаст. 714. 7.14. В одни благополучия пользуйся благом, а в одни несчастья размышляй. И то и другое сделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против Него. Вот. В одни радости мы радуемся радость, и пользуемся тем благом, который у нас есть. И блага а в одни несчастья надо размышлять. Не стоит ныть. Вот. Не Почему у меня плаквами. не получается. Эту, что не вот. Эту, Все плохо. И Все идет. Под откос. Псечку не ворви по плану. Нет, надо размышлять. Правда, рассажда вами. Почему это За произошло? Для чего мне это было За дано? За какого мне Вот вы представляете? Представите с... Чтобы Иосиф ныл. Иосиф до да себя плакал. А его родные братья Покру... продали. Родные братья сагу продали. За 20 серебряников. За 20 серебряников. Хотя... Вот если взять, Мы там вземьем, поровну не делится, не сидели поравну. если вот на 20 серебников разделить на братьев, там и выходит а не то чтобы много, -то за как бы на нем они не заработали, не а просто продали его в рабство, просто продали в рабство. его сына который чей отец был главным среди израильтян и тут его в рабствору и он не ныл и не все он служил. То есть служил он доверял богу То есть доверял на и все мы знаем к чему это его и привело знаем, какое стигнал. даже когда его незаслуженно в тюрьму отправили в затвора он и там служил и доверял служилаверяла на господа и все мы знаем чего добился иосиф и знаем как он постигнул иосиф. насколько он был близок к фараону близок насколько он был близок с богом насколько он ему доверял близок и и потому что он прекрасно знал что Потому что он дитя божье на и будучи рабом для глазах людей он был дитем царя потому что он был сыном бога и все мы знаем прекрасно, по Библии, прекрасно знаем по Библии, что мы дети тоже царя. что и. Все мы знаем прекрасно обетование, знаем которое обетование, в Библии написано. Но когда что-то, вот мы знаем прекрасно обетование, мы знаем прекрасно, что мы дети царя, и, знаем прекрасно, что с на царя. и зачастую и много ждем просто, чтобы это все Просто к нам пришло. Наши ожидания зачастую Наши играют только нам хуже. Не правят по зло, по лошу. И от этого мы начинаем ныть. -за Литва, до Почему вот я получил, за что получих, точнее я не получил, не а вот... Мой сосед пок это получил. получил. Почему вот у тех все хорошо, то, а у меня все плохо? А Вы представляете, вот что такое говорил Давид. Ли, сетова, Давид? Вот ему 15 лет. Стоит на К нему приходит пророк. пророк. И говорит, ты будущий царь Израиля. И, царь Израил. и помазал его на и царя его Израиля. И вот чтобы он вот сидел просто, ну все, я царь. И то и просто докажет это. Я ничего делать не буду. Да Нет, он встал. То есть хорошо. Добре". И пошел пости овец. И утишил до да... глядов цвети. Когда Посей. его Саул преследовал. Саул преследовал? Хотел убить. Вы представляете, за ним охотился царь. Представите, если следил царь и искал, чтобы Хотел его убить и. Он и тогда не ныл. И то и не, не, роптал. не роптал. Он доверял Богу. Он, доверился на он знал, что рано или поздно его время придет. И при этом он не хотел получить вот это царство, и свою то не искал, власть, каким-то таким обходным путем убить начал. Саула, например. Да Саул, например. Нет, он знал, что он помазанник Нет, Божий, знал, что на Бога, он не может его как-то да убить, навредить да ему. Или да навреди. Он спокойно доверял Богу и знал, что его время придет. И делал все, что говорил Господь. И всичко, Господь. Также можем вот Иисус Навин, например. Господь сказал, вот эти вот земли все Твои, Господь мой сказал, твои. Ну, из израильского народа, и вот вы представляете, чтобы он где-то там на десятом царе, на 10 сказал, не, я устал, я больше не хочу воевать. Низком да Господь, ты же мне обещал. Господь, обещал. Пускай они сами придут, там скажут, сами вот долят, тебе земля, забирай. Кажут, Эту ти Нет, он доверял Богу. То есть, доверил на Господа. И он размышлял, что нужно делать. И, и, вот, и во многих случаях, когда их и... было куда меньше Случаев, когда чем количество, чем врагов. Те, они видели чудеса, которые Бог делал. Они побеждали. Чудесата, Будучи в... имея меньшее количество войнов. И, по войници, и поэтому мы должны всегда у Бога спрашивать. Затова, винаги, да Господа, чего Он хочет от нас? От нас? Каково наше предназначение? Ведь нытье этому мешает мы зацикливаемся на себе и что самое страшное и -страшное есть, и ропот это недоверие богу мы не доверяем его словам не доверяем его власти не на власти. его силе и из-за этого зачастую теряется какое-то желание что-либо делать. Из-за этого теряется желание как-то служить. Быть ответственным да будем к своему служению. Вот, например, Моисей. Например, Моисей. Он был во дворе фараона. Был приближенным военачальником а, И вот тут пришел к нему Господь. И, изведешь, Господь и говорит, ты выведешь народ Израиля Ему из Египта. Казалось, ты на Израил, Он понял, что это его предназначение, и его и миссия. Разбрал, миссия. И все мы знаем о казнях египетских. И и вот это просто, ну, действительно для, скажем как, чудеса, это что-то невероятное, что происходило. И вот израильский народ вышел народ излязл, и вот ходят они по пустыне, и по пустыне видя все что произошло до этого и они начинают во... роптать да роптает, они начинают ныть да се уплахват, что вот нам обещали эту, обетованную землю земля, а мы все ходим по пустыне и вот вы представляете что моисей их прислушался к ним слушав и сказал ну и да так то не очень хорошо я не хочу больше никуда идти низком господь приведи нас сразу Господи, в землю не обетованную. обетованную нет он прислушивался к богу слушал господа он слушал что бог ему говорил слушал, как вам той говорил израильтянам. наставлял израильтянам их на путь верный вернее под но зачастую израильтяне раптали много видя, все эти, чудеса, видя все эти чудеса что было в египте в египет как э, ударом посоха потекла вода как само и чукнула, и потекла вода они все равно искали себе других богов ты и Сделали себе медные изваяния, статуи, мед... поклонялись статуи, им, им но не Богу. На и роптали. И, и за это... Они мучились 40 лет в пустыне. И люди, которые вышли из Египта, не дошли до земли обетованной, и дошли уже их потомки. Поэтому мы должны очень серьезно относиться к своему служению. Потому что это то, что нам доверил Бог. И тем самым он проверяет нас не насколько нам можно, можно не а, насколько нам можно доверять те или иные вещи. Можно насколько можно доверять служение, можно доверять служение и насколько мы относимся к своему служению к не, не имея ничего да вот пример йова Например, на Йов. когда бог с дьяволом разговаривали говорил с дьяволом, и говорил дьявол же ему говорил и дьявол что ему сказал, вот Йов настолько праведный толково настолько тебе верный и верен на тебе, что у него, потому что у него есть все и господь как показали господь... же Дьяволу, что Ёф был верен Чи Богу, Йов и когда у него все есть, Бога, и когда он всичку, все потерял, и, и, и все мы знаем, что после этого он получил и в два знаем, раза больше, и чем и тот, у него этого я было. Получил два потиповича от Вот. В нашем сердце, и в сердце на первом месте всегда должен быть на Бог. Первое место, вина, ги, да и Господь. Бог проверяет нас, не поскольку Он знает желание нашего сердца. Конечно, знает желание на сердце, Он знает, как мы смотрим на разные вещи, знает, как, на различные нечто, как мы относимся к своему служению, как к служению есть, насколько мы это делаем вовремя, делаем заранее. на время или даже по утрам. И его не получится обмануть. И не можем да мы можем обмануть окружающих нас людей. Мы можем да хорта около нас, когда мы просто несерьезно отнеслись к служению. -то се и к служению, получилось вот так тяп-ляп. И, и мы такие, ой, простите. И казвами, извините. Там... Кошка лапку сломала, вот, Чупи, колесо в машине спустила, сегодня передавали высокое атмосферное давление, мыши высокое поэтому все так получилось. И, не И люди могут поверить, И можно, типа, вярвать, что действительно что-то случилось такое, что, нечто, все случаи, что помешало тебе вярвать, сделать свое дело, как Слышишь, подобает. Работа -то как -то но Господь видит все. Господь Он видит, как ты относишься к вижда, этому. Как утнася ком, ком И проходя вот эти проверки, тези проверки там, служение, служение дела, работы, неважно. Господь видит, что ты с этим справляешься. Господь вижда, Он дает тебе больше. И, повече. И... мы должны помнить, И помним. что... Господь всегда идет впереди нас, Господь ворви при, что нас, если Он говорит, вот, что ты это сделаешь или сделай это, а кутиказвода нечто, и это может казаться ну, супер невозможным, супер нереальным и нереальным. Но если Господь сказал... Бачи, Господь казал, значит, все таки будет. Значит, Потому добре. что Он идет впереди нас. нас. И это мы можем прочитать во Второзаконие, 31 глава, 8 стих. 3, си, глава. Господь сам пойдет пред тобою. Сам будет с тобою. Не отступит от тебя и не оставит тебя. Не бойся и не ужасайся. Вот мы делаем... И Господь идет впереди нас. Не Он вършим, и пред нас. уже расчищает нам пути. Вечер, расчищает пути за нас. И если сейчас как-то идет не так, как мы себе представляем, как не върви, как -то не се мы имеем не то, что бы мы хотели. Не не това, Знаете, что Господь все готовит для нас. Знаете, Господь за нас. Вы... Э зачастую можете думать что жизнь несправедлива можем да мыслим, че живота несправедлив. что вроде бы вы к своему служению относитесь искренне, искренне служению вы доверяете Богу. На вы делаете все безупречно, Правите безупречно. все хорошо Много но почему-то жизнь с вами несправедлива. А по живота и несправедлив начинаете ныть, роптать, вот я все вот это, вот это, вот это делал, Эту праве, всичку, тува тува. служил, Служих. не пропускал ни одного служения, не ни одно все посты соблюдал, все-все-все делал. Посты, но что-то у кого-то есть, у меня нет. Несправедливо. Вы видели, что Иисус сныл? Его осудили. Ни за что. За Он умер. Ни за что. За ништо. Несправедливо. Он ничего не нарушил. не нарушил. Но его люди выбрали Обаче, хората его избрали. на того, чтобы его убить. Да даже когда был выбор даже между ним избор между него и преступником, и преступник, кого осудить? Да выбрали Иисуса. Иисус. Он понес эту жертву и носил тази за, нас. за нас, Незаслуженно. заслуженно, будучи человеком без греха, человек без грех, непорочным, он пострадал за наши грехи за и при этом не роптал и не ныл. И при этом не так и мы должны, и, сути, значит, должны зная свое предназначение и, нести свое служение да жить да в этом мире в свят, так, чтобы показывать остальным так, а да насколько, насколько на велик, наш Господь, велик наш Господь насколько Он всемогущий, всемогущ. насколько наша жизнь скажем так проще с богом потому что действительно с ним за со снегу трудности преодолевать намного легче я вот это заметил вот по своей жизни когда мне казалось ну все куда я не справлюсь твоей... куда но господь подходил обнимал ми, и говорил, «Ты справишься, казваш, ведь справя, я с тобой». -то, а с и анализируя все это, това, ко мне пришла одна, ну, как для меня, очень такая хорошая мысль, очень мы такое хорошее вухового откровение. Вухового и я хотел бы поделиться с вами. Искал да с вас. То, что мы имеем сегодня, това, это результат наших действий вчера. На наши вчера. И если мы хотим чего-то завтра, утре, то это нужно начинать делать сейчас. Сегодня. Не с понедельника, не с нового года, не как вам удобно не как удобно. а сейчас. А сега. И тогда, шаг за шагом, к будущему вы придете к тому чего хотите же, то следуя за богом следуя ки господа вот э, вы знаете когда в горах при большом снеге в планине сильный снег при риске того что будет лавина, и, до... До лавина. и вот допустим группа туристов скалазов кто как они называются Скалну котельни. А вот человек, который знает, куда наступать, как и человек как может свалиться знает, снег, когда когда он пропит, идет первым. Той, э, на и напред, протаптывает тропинку. Э, и люди, которые с ним, и должны слегу, просто идти по его следам. Получается, он, зная все, и зная, и как может... Зная Куда не надо наступать, Знаю, куда надо. Он протаптывает тропинку. Также и Господь. Он для нас протаптывает Послушайте, эту тропинку. За нас, той, э, и в любых трудностях, Неудачах. В неудачах. Мы должны приходить к молитве к Нему. Да, да в Размышлять. К нему и да И тем самым мы идем следами, которые Он по протоптал. Начин, да Потому что там чуть-чуть влево, чуть-чуть вправо. -чуть и вы срываетесь. И, снега, и, падаете. и вот это нытье, вот этот ропот. И просто а? нытье и роптание, и не дает вам четко слышать и понимать, чего хочет Господь? и зачастую? Человек может просто упасть. Может просто вот, человек, человек. Начинает ныть. За Все. И человек падает. И падает. И жизнь его просто идет в тартареры. И живот ему просто заминало. И поэтому я Призываю, и за това я призываю, братья и, сестры, братья и сестры, давайте больше доверять Богу. Невзирая на неудачи, на проблемы, не успехи, тяни, особенно то, что сейчас творится знаю, в мире, -то в света, не самое спокойное, время, на спокойное то время, но мы знаем, что Господь не даст нас в обиду, знаем, Господь да в обида, что Он нас защитит от всего. И в нужное время, И в нужное то время верных Ему наверное, Он заберет к себе. То есть в со себе а, давайте помолимся. Помолим. Другой Господь. Господь, я благодарю Тебя благодаря. за все, что Ты делаешь в моей Благодарю Тебя за все те трудности, те те трудности и те испытания, благодаря которым куету, я стал сильнее, посилен, я стал мудрее, помудр, я стал более опытнее, за то, что Ты проверил за то, что мое се сердце, проверил сердце ми, дал мне быть полностью верным Тебе, дал, да доверять Тебе. Да быть более чувствительным к Духу Святому. И дай, Господь, мне сил, и Боже, дай мне силы, физических, моральных, физически и морально, чтобы в трудные минуты не начинать роптать, да не да роптая, а приходить к Тебе, Господь. Приходить к Тебе с молитвой, и размышлять и понимать, и что и как мне нужно делать. Как Господь, Ты видишь желание сердца каждого здесь человека. Желание, на человек. Дай, Господь, каждому слово знания, на всякий, ну, на слово, мудрости. Знание, на мудрость. Чего им начинать делать сегодня, Подводят, започтим, днес, чтобы получить и добиться того, и чего они хотят уже завтра. Я благодарю Тебя, Господь. Господи. Мой валился с любовью, с любовью и благодарностью. Во имя Иисуса Христа. Иисус Аминь. Аминь. Аминь. Спасибо за слово. Благодаря за слово. У меня сегодня слово к причастию. Сегодня у нас трапеза Господня. Я хотел открыть первое место. И оно написано в послании к евреям. Первая глава. Первая глава. С первого стиха. Я прочту на русском, на проекторе можно читать на болгарском языке. И здесь апостол Павел пишет павел пишет... бог многократно и многообразно говоривший издревле о сам пророках в последние дни сии говорил нам сыне которого поставил и наследником всего через который и веки сотворил сей будучи сияние славы и образ ипостаси его и держа всю словом силы своей совершив собой очищение грехов наших восел престола престол на высоте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 «Престол Твой, Божий, век века, жезл царствия Твоего, жезл правоты. Ты возлюбил правду возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя, Божий, Бог Твой, и елеем радости, более соучастников Твоих. И вначале Ты, Господи, основал землю, и небеса делал рук Твоих, они погибнут, а Ты пребываешь, и все обетования, как риза, и как одежду свернешь их, и изменится». Но ты тот же, или та твоя не кончится. Кому, когда из ангелов сказал Бог, сиди, одесну меня, доколе не положу врагов твоих в подножие ног твоих? Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Аминь. Очень такая глубокая теология. Много глубокая теология. Апостола Павла. Апостол Павел. Или предполагаю, что это и апостол Аполос также Или, мог написать. Полагом, че апостол Аполос, может, такой написал. И здесь написано и тут о том, что Затова. Бог посредством Сына и веки сотворил. Че Господь, че, через Сына и сотворил и... веки. Да, веки сотворил, времена-то. А, времена Давайте мы откроем все вместе еще Псалом 32. Нека утворим заодно 30. На болгарском, скорее всего, да. Или 31, или 33. 32 Псалом в русской Библии. Сейчас увидим. Начинается так. «Радуйтесь, праведные, о Господи!» «Правым прилично словословить». 33. Болгарская Библия Библии 33. 6 стиха. 6 стих. 6 стиха. Я могу прочитать «Словом Господа сотворены небеса, и Духом уст Его все воинство их». Через на Господа через на устата и множество. Он собрал будто груды и морские воды, положил бездны в хранилищах. Да боится Господа вся земля, да терпеют при ним все живущие во Вселенной. И смотрите, как написано. Он сказал, и, и... и сделалось. И Он повелел, и, и явилось. И то есть, когда Бог говорит, когда говорил, это сразу происходит. И так говорит вся Библия. Это как это Библия" от книга Бытия до книга Откровения. От до откровения Сказал Бог, да будет свет. Казва будет И что? И, И стал свет. И все Сказал Бог, да будет верьте. И Господь указывание, как будет земята и стала отверть и сипуевява воду которая над твердью, от воды которая под твердью. отделя земяту вот вот и Писание говорит, и стало так. И писание указывает, и стало. псалом он всего лишь подтверждает, констатирует 30... то, что Бог делает. Това, Бог не человек, чтобы обманывать. Господь не человек, задалжи. Когда Бог что-то говорит, нечто, оно рано или поздно исполнится. Рано или късно се Потому что это Бог. И вы знаете, в первом послании в от, Иоанна в от Иоанна написано, что на небесах пребывает три. Небеса три. И как написано там? Как а, отец, отец, Слово, слово -то. и Дух Святой. И святие Дух. И сие Три суть едины. И, три са, сушну, и вот не написано на втором месте, не написано, что это сын. И не пишет на втором место, а что Слово. А и, слово -то. и я сегодня хочу немножко пояснить. И а почему это так важно? За что -то, вай, толково важно? «Бог сказал и сделалось». Господь. Это с 8, 8 стих. От 8 стих. «Повелел и явилось». Это 33 тоже? Да, 33 Псалом, ага. 8 стих. Ибо Он сказал и сделалось, повелел явилось. Господь разрушает советы язычников, уничтожает замысла народов, уничтожает советы князей. Совет же Господень состоит вовек, помышление сердца Его в рот и рот. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Племя, которое Он избрал, в наследие себе. Еще раз прочту шестой стих. Словом Господа сотворены небеса. Через Слово на Господа станаха небеса. И духом уст его. И через дышание на устата. Все воинство их. Цялото им множество. Бог всегда, если что-то производит. Господь, нечто, Он на это производит своим словом. Написано. Си, и своим духом. И через Духа си. И поэтому вы знаете ну, есть всего три ипостаси есть первая ипостась, это бога, ипостась бога отца вторая ипостась, это ипостась сына Божия. У нас Божия и третья ипостась какая ипостась? и третья, ипостась святого духа правильно Дух. все эти три суть едины. и все эти три не имеют ни начала и ни конца. И все эти три не и можно так сказать, что все то, что началось, оно началось со слова, и началось с духа, Бог что-то захотел, он что-то сказал, вдохнул дыхание жизни своей, и оно ожило, и то уже Правильно я говорю? Так все началось когда? И такая И поэтому про Иисуса Христа написано что? Иисус Христос есть начало. Он и конец. И края. Но это э, хочу подвести красную черту. Да черта. Это не, это не означает, что Иисус Христа есть начало. Не значит, Иисус има начало. И это не означает, что Иисус Христа есть конец. Просто с Иисус Христа все началось. Всичко, то и Им все и закончится. Кто-нибудь понимает, о чем я говорю? <laughs> Потому что Иисус Христос есть Слово Божье. Боже это Слово. В Им в определенный момент. Это слово стало кем? Слово станало... Оно стало плотью. Плот. И обитала среди нас полная благодать и истины. И, среди нас и мы видели истина. славу Его. И не тому. Единородный, сын. единородный Сын. Сущий. -то... То есть, сущий значит вечно существующий. И, и Его. Вот Иисус Христос это Иегова. У него нет ни начала ни конца Это вечный бог он вечно существовал внедря вечно и в определенный момент Иисус христос явил славу Отца. вот первая глава евреям написано о том что Иисус Христос явил образ отца он не сотворен по образу и подобию будет по Божьему есть, и подобие, образ. То и в -э. вы видите разницу? Образа. Мы, люди, сотворены по образу и подобию хор, сме по образ и, и когда-то через Адама мы все согрешили. И некого через Адам а через Иисус Христа что мы обретаем? А, через Иисус Христос как мы приобретаем через Его кровь через, кровь, через кровь Иисуса Христа. Через кровь Иисус мы приобретаем природу, природу самого Бога. И его свойства. свойства. Мы становимся причастниками Ставим Его божественного Существа. Давайте мы прочтем это место. И, прочтем место. И оно написано в Евангелии от Луки. Евангелие от Лука. 300, э, так, Евангелие от Луки, 22 глава. 22 глава. Седьмого стиха. Седьмой стих. «Настал же день в который надлежало заколать пасхального агнца, и послал Иисус Петра и Иоанна, сказав, «Пойдите, приготовьте нам есть Пасху». Они же сказали ему, «Где велично нам приготовить?» Он сказал ему, «Вот при входе в вашем в город встретится с вами человек, несущий в кушин воды. Последуйте за ним в дом, в который войдет он, и скажите хозяину дома, «Учитель говорит тебе». Где комната, в которой бы мне есть Пасху учениками моими? И он покажет вам горницу большую, усланную. Там приготовьте. Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. Вот как вы думаете, человек может вот предсказать все вот эти события, которые потом и произошли? Как вы думаете, человек может предсказать все эти то события, какой-то случай или после? Можно ли вот так предсказать, что вы пойдете в город? или можно предсказать, в Там встретите человека. Это как вот сейчас я кому-нибудь из вас скажу, что вы сегодня будете в центре города. Там встретите человека, который будет в красной кофточке. Вот идите смело к нему домой. И его в Там будет... Хозяина этого дома. Там же видите, хозяина И скажите ему, учитель сказал. Ему кажите, казал, накрой хорошую поляну. Да Чтобы стол ломился. Масса, Потому да что я приду я тебе, не за один. Дня сам. Я приду со своими учениками. Со ученицей, вот вся наша церковь придет. к вот И этот человек все в точности исполнит. И тот человек все исполнит вот так мог делать только Иисус Христос. Така может да правил сам Иисус Христос. Почему он мог это делать? За что может? Да гу... Потому что правил. он всеведущий. За что то, то все знаешь? Все знающие, все проникающие. Все проникают. Он знает все тайны. То есть знает всячки эти тайны. Что у нас в голове, что в наших как сердцах? Какого смысла им? Какого им в сердца то не? И поэтому вот, ученики видели это каждый Божий день. По тысяче знамений в день. И он пишет, что книг, всех книг этого мира не хватило бы, на не чтобы описать все те чудеса, которые происходили с Иисусом Христос. А что это значит? Это значит, что в течение дня ученики Иисуса Христа могли видеть тысячи чудес тысячи чудеса, Которые мог делать только Бог. -то может да и сам он все знал, он То все видел, все знал, видал, он все мог. И он мог сказать на воду, чтобы оно стало вином. И так происходило. И так, все так что все могли попробовать хорошего вина. И люди начали возмущаться. Почему хорошее вино только сейчас подали? Ходят, сапошли, да се возмущат, так было, правда? Что Я ничего не придумываю. Само сега подали. Это говорит о том, что что Иисус говорит, что обязательно происходит. Иисус никогда не обманывает. Все его написано обетования, все обещания есть да и аминь. Твердое да. И твердое аминь. И твердо амин. «да». То есть, если что-то Иисус сказал, то есть, а казване, что Иисус, оно обязательно уже исполнилось. То э, исполнилось. Или еще исполнится. Или что исполнит. Ближай, в ближайшем будущем. В близкое время. Я прочитаю дальше. И с 14 стиха. 14 стих. И когда настал час, он возлег и 12 апостолов с ним и сказал им, «Очень желал я есть с вами сию Пасху, то есть агнец вот этого закланного прежде моего страдания. Ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в царстве Божьем. То есть что-то в царстве Божьем должно было совершиться, и точно на Пасху это все совершилось. А что совершилось? Был приготовлен Божий агнец непорочный, исполни. правда? Было подготовлено непорочное агне Божьем царством. Боже, это царство. И эта Пасха была заклана. И, была заклана. И этого Агнса И этого зарезали. Его И его кровь пролилась. Кровь Можете сказать на этой И это исполнил наш Господь Иисус И Христос. И это исполнил наш Господь Иисус Христос. Самая святая Пасха. Свят, это Пасха. Непорочный человек, человек. Единородный сын Божий. Божий Син, принес себя в жертву за грехи всего мира. И, взяв хлеб, и, благодарив, преломил и подал им, говоря, «Сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, говоря, «Сия чаша есть новый завет в моей крови, который за вас проливается». Аминь. Аминь. Вы знаете, я неспроста каждый раз повторял о том что то что иисус христос говорит това, че, иисус христос, оно тут же происходит то веднага се случва, потому что иисус христос есть слово божье в книге откровения вы сможете прочитать, в прочитать что иисус он прибудет за нами на, на коне, и у него на опоясание будет имя и это имя какое? какое имя? И имя это слово Божье. И, и поставь Иисуса Иисус Христа это Божье слово. слово. Бог сказал. и сказал. Когда-то слово стало плотью. И обитало среди нас полное благодати. полной истина. Это слово нельзя называть творением. Не можем творением. Оно было предначертано, предназначено для нас то и было предназначено за нас. и даже написано заклана и пишет заклану еще прежде сотворения этого мира. бог имел это в планах что если человек согрешит человеку, человека согреши. то жертва для этого будет готова -то за этого, что готова потому что Евангелие от Иоанна 3.16, Бог так сильно возлюбил Тише, этот мир, сил, возлюбил что отдал света, Сына своего единородного, сын дабы всякий верующий в Него не погиб, да не загини, но имел жизнь вечную. Да вот Иисус Христос берет хлеб и, и говорит, есть это все тело мое, казва, тело туми, которое за вас предается, все творите мое воспоминание. Также чашу после вечери берет и говорит, ⁇ Сия чаша, есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается ⁇ И знаете, вот сегодня мы приходим к причастию. Почему? За что? Потому что так повелел нам наш Господь Иисус Христос. Счёту, Правильно? Казвай, Иисус Христос, если Иисус Христос так хочет, «А, ку Иисус Христос иска така, если Он так говорит, «А, ку така, то мы призваны исполнить это. Вы не да исполним. Если Иисус Христос назвал, взял хлеб, «А, ку Иисус Христос и взял хлеба, благословил его, и, и, благословил, и сказал, сие из тела Мое, и оказал, за вас сломимое, мы и принимаем сей хлеб, не хлеб, как тело Иисуса Христа. Иисус Почему? За что? Потому что Иисус Христос так сказал. За что -то Иисус Христос така. Если Иисус Христос взял чашу с вином, и сказал и сия чаша, и тази чаша, есть чаша Нового Завета. Чаша на новый Завет. Что такое новый Завет? Как значит новый Завет? Это Новый Договор. Значит, новый договор. Вот в прошлый раз я проповедовал хорошую тему. Это свежие откровения. свежие откровения. Кстати, сегодня еще лежат эти книжки. Факты о вашем спасении. Но вот этого откровения в этой книжке нет. <laughs> Потому что это откровение я получил накануне. Я делился с вами. Что мы имеем во Христе Иисусе. Что нам Бог подарил во Христе Иисусе. Как написано, что как с ним не даруют вам и всего? А чего всего? Как что Бог подарил всего? Как подарял, как эту и мы как люди думаем, ну не небеса, да? небеса ну, Золотой Иерусалим. Иерусалим, Золотые улицы, Но ну, мы как люди мы думаем материальное, как что то мы задумались Обаче, когда мы подумаем, о том, что для Бога драгоценно, что Бог самого драгоценного подарил нам. И... Мария встала, да? И Мария встала. Бог через нее проговорил. Господь через и я потом ей ней. сказал, не кровь и плод тебе открыли. Себе. Казом, не плод. Но, Но это открыто, открыто Духом Святым, Святым. Открыли Потому Святая что Дума. Бог во Христе Иисусе Господь, Иисус Христос подарил нам самое дорогое. подарил нечто. Он подарил нам свое сердце. Подарил не сердце Самого себя. себя Вы верите в это? Можете ли вы с этим согласиться? Можете, да Мы во Христе имеем самого Бога. Во Христос Иисусе. Мы получили доступ, Не доступ входить во святая святых Бога. Сердце Бога открыто сегодня. Самое святая святых Святая Святая. Мы можем то, входить туда, написано, с дерзновением. Можем, да, влезем и там в Для вас это драгоценно, правда? Вас, то, вас, Мы можем войти в самое сердце Бога. Можем, да, влезем в само сердце и можем там остаться. И, да, устанем там. Став Его причастниками. Стать, став его частью часть плоть от плоти его, как плот на и кости от кости его, и, кости и не пристанем омываться там святой до Гесонами, и больше уже оттуда не выходить. И, да не и пребывать вечность. Да Слава нашему Богу! Я хотел пригласить сегодня да Пастора Андрея пастыря Андрей, и пастора Романа Роман, тоже помочь. Да Причастие я хотел еще раз напомнить о том, что в трапезе Господней могут принимать участие.